Для начала, что же такое алмаз? Несокрушимый. Самый твердый и один из самых дорогих минералов. Его твердость по шкале МООСа составляет 10, а это предельное значение шкалы, что делает алмаз самым твердым веществом на Земле. Чем же отличаются алмазы из лаборатории от природных? Практически ничем. Химическая структура одинакова, кристаллическая тоже. В плане визуальной идентичности выращенные в лаборатории алмазы от природных не отличить даже под 150-кратным увеличением. Так в чем же тогда различие? В методе получения. Создание искусственно выращенных алмазов этичнее и экологичнее, ведь их создают в чистых лабораториях люди в халатах, работающие согласно всем нормам трудового законодательства в мирной и безопасной обстановке. Преимущество выращенных алмазов перед природными в их безупречном качестве и крупном размере, в то время как качество природных алмазов сильно варьируется. Драгоценный камень, добытый непосредственно в природе, чаще всего имеет странную форму и маленький размер. Крупные алмазы в природе — большая редкость, и чаще всего имеют включение посторонних минералов, воздушные пузыри и трещины. Но эстетические и экономические трудности — не самое страшное в добыче природных алмазов. Во многих африканских странах на алмазах наживаются повстанцы и вооруженные банды. Ими финансируются гражданские войны и террор против мирного населения. Эти алмазы называют кровавыми. Один из самых кровавых эпизодов произошел в Сьерра-Леоне. Сотни тысяч людей погибли в результате конфликта на востоке страны. Именно там находятся алмазные копии, которые взяла под свой контроль повстанческая группировка, поддерживавшая революционную власть. Страна подверглась чудовищным разрушениям. В ней воцарилась анархия, а алмазы сыграли роль горючего, которая питала пламя гражданской войны. Алмазом называют добытый в природе или созданный в лаборатории минерал. Только после огранки он становится бриллиантом и начинает сверкать и играть миллионами цветов, преломляя и отражая свет. Алмаз всегда стоит на 40-60% дешевле, чем готовый бриллиант. В бриллиантах ценится форма, размер, чистота, цвет и прозрачность. Как же создаются алмазы? Процесс выращивания алмазов в лаборатории проходит по технологии HPHT. High Pressure, High Temperature в установке создают давление до 40 тысяч атмосфер. Большинство заводов останавливаются на 50 тысячах атмосфер. Но на заводе Ван Дека технологии позволяют создавать алмазы при 55-65 тысячах атмосфер. Благодаря этому растет качество и размер алмазов. Капсула с катализатором и источником углерода нагревается до температуры свыше 1400 градусов Цельсия. Капсула при таких условиях выдерживается 72 часа. За это время происходят процессы, которые в естественной среде заняли бы миллионы лет. Сейчас алмазы, созданные руками человека, используются практически во всех областях космической, медицинской, металлообрабатывающей, горнообрабатывающей, горнодобывающей, нефтегазовой и других высокотехнологичных сферах производства. И по всем показателям их роль растет и приобретает все более важное значение. На текущий момент рынок ювелирных бриллиантов перенасыщен. Это ведет к спросу на изделия высокого качества и размера. Данный спрос может удовлетворить только бриллиант, созданный из лабораторного алмаза. На заводе «Ван Дека» алмазы создаются за трое суток, в то время как у конкурентов на это требуются сотни часов. Планируемые темпы развития нашего завода – за 10 лет поднять рынок Казахстана по производству искусственно выращенных алмазов с 0% до 3% мирового рынка. Развитие современных технологий невозможно без алмазов, выращенных в лабораториях. Мы уже готовы выйти на этот рынок прямо сейчас. Присоединяйтесь к нам!